the arch face Привет! Не секрет, что в основе моральных принципов мультсериала «Дружба – это магия» лежат шесть элементов гармонии – верность, веселье, щедрость, честность, доброта и дружба-магия. В этом выпуске «Эквистриология» я постараюсь максимально подробно разобрать их и ответить на наиболее часто задаваемые вопросы по этому поводу. Верность, веселье, щедрость, честность, доброта и дружелюбие во все времена считались добродетелями. Добродетель. Положительное нравственное качество, высокая нравственность. Толковый словарь русского языка. Но ведь это далеко не единственные добродетели, известные человечеству. Почему именно их использовали в качестве морали мультсериала Friendship is Magic? Дело в том, что элементы гармонии гораздо более глубокомысленны, чем может показаться на первый взгляд, чтобы в полной мере понять, что такое верность, веселье, щедрость, честность, доброта и дружелюбие с точки зрения морали, фрэншип из Magic, нужно понимать все черты характера главной шестерки персонажей, каждый из которых представляет из себя свой элемент гармонии в полном смысле. Например, Эпплджек, будучи элементом честности, очень ответственная и справедливая, а Флаттершай, будучи элементом доброты, весьма толерантная и заботливая. Чтобы быть элементом честности, не обязательно в буквальном смысле говорить только правду, иногда нужно и блефовать чтобы добиться справедливости. А элемент доброты – это не просто нежные и всепрощающие создания, ей порой приходится проявлять настойчивость, чтобы защитить кого-то. Если вы ищете решение какой-либо жизненной проблемы с точки зрения элементов гармонии, нужно задать себе вопрос «А что пони сделали бы в такой ситуации?» Как известно из первого двухсердника первого сезона сериала Friendship is Magic, элементы гармонии – это некие магические артефакты, которые в совокупности являются самой могущественной силой в Эквестрии. Также Twilight Sparkle сделала немаловажное открытие – элементы гармонии могут быть не только в виде артефактов, но и в виде поняж. В частности, она сама является элементом магии, а ее новые друзья, чьи судьбы взаимосвязаны через Rainbow Dash, как выяснилось позже, это остальные пять элементов элементов гармонии. Когда вся главная шестерка персонажей вместе, их души могут сливаться и работать вместе точно так же, как самые настоящие элементы гармонии. Если смотреть дальше, выясняется, что элементы гармонии в виде артефактов являются плодами древа гармонии, посаженного в Бородатом примерно в те времена, когда Селестия еще только-только стала принцессой Квестии. До того, как древо гармонии выросло и дало плоды, элементами гармонии была другая шестерка, понятно. Она называлась толпами эквестри и олицетворяла другие добродетели. Силу, храбрость, исцеление, красоту, надежду и магию. В принципе, эти свойства также присущи и нынешним элементам гармонии в лице главной шестерки и будущим элементам гармонии в лице юной шестерки из школы дружбы. Таким образом, элементы гармонии в квесты всегда были, есть и будут, пускай в разных формах, с разным содержанием, но по сути это все те же шесть основных добродетелей, которые своей совокупности и позволяют достичь гармонии. Мультсериал «Friendship is Magic» стал настолько культовым, что даже образовал полноценную субкультуру именно благодаря тому, что мораль его сюжета построена на элементы гармонии. Настоящие броняши воспринимают элементы гармонии как свою жизненную философию. Ситуации, показанные в сериале, могут происходить и в жизни. Их решения с использованием одного или нескольких элементов гармонии оказываются самыми эффективными. Это неоднократно проверено мной лично. Так почему же это происходит? Неужели Неужели и правда, всего шесть добродетелей это ключ к успеху в жизни. На самом деле, одни элементы работают на самого обладателя, а другие делают обладатели более привлекательным в дружеских отношениях. Давайте разберем каждый элемент отдельно, в чем его польза и в каких ситуациях он может пригодиться. Элемент веселья именно он помогает вам с легкостью переносить все ваши жизненные проблемы. Украли смартфон отличный повод купить новый. Из-за пандемии закрыли въезд в ваше любимое место отпуска. Пришло время путешествовать и открывать для себя новые места. Закрылся очередной проект бронекультуры, значит кто-то скоро создаст ему замену, возможно даже еще лучшую. Берите пример спинки Pie, она любой экшен может превратить в игру, при этом полностью держа всю ситуацию под контролем. Элемент щедрости, он же элемент вдохновения. Его обладатели кайфуют буквально сами себя, что может быть приятнее, чем ночью напролет созидать что-то прекрасное на пользу и радость окружающим, получая за это положительный фидбэк, который греет душу и говорит о том, что эти старания были не напрасны. Пока ты творишь бескорыстно, от всей души, именно так, как сам считаешь нужным, а не для того, чтобы получить оплату, так как навязывает клиент или начальник, элемент вдохновения работает как надо, именно поэтому его упростили до щедрости чтобы маленьким зрителям было понятней. Ведь хобби приносит удовольствие до тех пор, пока оно не становится работой. Однако, если ставить творческую составляющую выше материальной, с некоторых видов хобби можно получать доход. Берите пример с Рейрити. У неё был такой неудачный опыт, и вам лучше не повторять ее ошибок. Элемент доброты. Как сказал Флатершай, иногда нужно делиться своей добротой с окружающими. Если перед вами какой-то мутный тип, который представляет для вас угрозу, в некоторых случаях можно попробовать его понять и простить, найдя компромиссное решение, которое не приведет к ущербу для вас или кого-либо еще. Обладатели элемента доброты способны сочувствовать всем, даже тем, кто только что представлял угрозу. Нейтрализация врага путем внушения на мой взгляд, самый эффективный способ решения проблем во взаимоотношениях. В крайнем случае, если враг не понимает по-хорошему и никак не идет на уступки, можно применить менее честный психологический прием, включающий давление, пристыжение и унижение. Да, Флаттершай и на такое способно, почему бы и нет, зато при грамотном применении психологических атак и манипуляций можно убедить оппонента обойтись без драки. Элемент дружелюбия по сериалу Элемент магии. Дружба-магия, пожалуй, самый главный, самый ценный, основной элемент гармонии в бронекультуре. Это именно то, зачем настоящие броняши вступают в нашу субкультуру. Навык дружеской коммуникации, общение с такими разными людьми, совместная деятельность и командная работа – это лишь начало пути истинного броняши, который Твайлэтс Спаркл проходила в первых трех сезонах сериала «Дружба – это магия». Далее следуют дипломатические навыки, способность находить общий язык со всеми, распространять дружбу магию, обращать своих врагов в друзей, сгружать врагов между собой. Именно эта способность сделать все остальные элементы гармонии такими сильными. Команда, состоящая из тех элементов гармонии с элементом дружба магии во главе, способна на гораздо больше, чем команда, состоящая из пяти элементов гармонии без дружба магического лидера. Пусть вся ваша компания, друзья, вся такая позитивная, созидательная, чувственная, ответственная и Без коммуникативных навыков все это почти не имеет смысла. Элемент честности – делает вас очень ценным другом, на которого всегда можно рассчитывать, который никогда не откажется помочь и не будет выдумывать всякие небылицы, чтобы что-то утаить от своих друзей. Будучи элементом честности, всегда понимаете, что халатное отношение к просьбам друзей в конечном счете может обернуться проблемами у них, которые, кстати, могут коснуться и вас самих. Элементы верности – по сути своей очень похож на элемент честности, но работает немножко в другом направлении в плане мотивации. Обладатели этого элемента всегда готовы прийти на помощь друзьям не потому что игнорирование плохо скажется на друзьях, а потому что они чувствуют гордость за то, что кому-то могут быть полезными, что справляются с какой-то задачей лучше других и именно это друзья оценят. Все гениальное просто. Многие спрашивают, а вообще реально ли обладать всеми элементами гармонии сразу? А я вам отвечу, почему бы нет, ведь они не не противоречат друг другу, а наоборот взаимодополняют, с чего бы это было невозможно. Разумеется, нельзя так просто взять и освоить все элементы гармонии за один день. Лично у меня на это ушло все детство. Да, тогда MLPS 4 не было и в планах, но уже тогда я каким-то чудом понял, что именно эти моральные качества важны для успеха. Моим последним элементом стал элемент веселья, когда я научился мыслить позитивно. Его я освоил в 16 лет, это был 2009 год, если что, когда до премьеры Фрэншип из Мэджик оставалось больше года. Мне пришлось выявить эту формулу успеха самостоятельно, а у вас для этого есть сериал Фрэншип из Magic. первые три сезона которого можно считать кратким курсом по элементам гармонии, а все девять сезонов расширенным курсом для прилежных учеников. Однако среди моих знакомых почти никому не удалось владеть всеми элементами гармонии. Подавляющему большинству броняшек есть куда развиваться, и это здорово. В чем разница между соблюдением элемента гармонии и стремлением к нему? В чем разница между несоблюдением элемента и его нарушением? Пусть вас не смущают, такие схожие на первый взгляд термины, так как никто другой до меня не занимался столь углубленным изучением элементов гармонии, во всяком случае, я таких исследований не находил за все время моего исследования бронекультуры. Эти термины ввел я сам. Поэтому и определение им дам я. Соблюдение элемента гармонии, применение уже освоенного элемента гармонии в действии. Когда я говорю, что человек соблюдает какой-то элемент гармонии, я имею в виду, что его действие совпадает с потенциальными действиями соответствующей пони из главной шестерки. То есть, если, допустим, человеку удалось разоблачить недобросовестного продавца, как если бы это сделала Applejack, значит он проявил соблюдение элемента честности в этой ситуации стремление к элементу гармонии, попытки соблюдения элемента гармонии. Если человек пытается действовать в соответствии с каким-то элементом гармонии, но у него это не получается по любым причинам, либо он не до конца понял, как этот элемент должен работать, либо не хватает навыков, либо просто не повезло, или этот элемент бесполезен в данной ситуации, значит человек стремился к соблюдению элемента гармонии. Допустим, человек пытался предотвратить кражу своего аккаунта, используя элемент доброты против мошенника. У него это вряд ли получится, так как против мошенника с большим стажем элемент доброты малоэффективен. Уж слишком матерые эти преступники, они не поддаются на манипуляции вроде давления на жалость или пристыжения. Тут нужны другие элементы гармонии, например, веселье, чтобы ввести мошенника вокруг пальца и оставить с носом. Стремление к соблюдению элемента гармонии, хоть и неудачное, все же похвально. Просто в следующий раз надо тщательнее продумывать свои действия. Несоблюдение элемента гармонии. Действия нейтральные по отношению к тому или иному элементу гармонии. Иногда бывает так, что броняшек не соблюдает какой-то элемент гармонии. Например, друг попал в серьезные проблемы, а ты решил, что он справится как-нибудь сам или найдет помощь у кого-нибудь кроме тебя. Скорее всего, элемент верности в таком случае тебе пока что не свойственен. Продолжай работать над собой, чтобы его освоить. Нарушение элемента гармонии – действие прямо противоположное элементу гармонии. К примеру, после того, как человека сократились с работы, он делает вид, что все хорошо, а сам набухался, чтобы снять стресс. лицо явное нарушение элемента веселья, которое говорит о том, что человек обладает недостаточно оптимистическим мышлением, чтобы понять, что сокращение – это не катастрофа, а отличный повод сменить обстановку, перейдя на новую работу. Для Броняши нарушение элемента гармонии – это явно тревожный звоночек. Итак, это пожалуй все, что я знаю об элементах гармонии. И я знаю, что наверняка опять найдутся зрители, принявшие сказанные на свой счет. Ни одно наше видео про моральные принципы субкультуры без этого не обходится. Для них отдельно отмечу: некоторые элементы гармонии можно не соблюдать, главное не нарушать их, а еще лучше стремиться к ним, чтобы начать соблюдать. Кто-то, возможно, задался вопросом: неужели элементы гармонии действительно так важны для бронекультуры? Разумеется, именно элементы гармонии и сделали фэндом сериала Friendship без Magic полноценной субкультурой. Именно дружба-магия сделала наше сообщество таким прекрасным и разнообразным. Без элементов гармонии это была бы не субкультура, а само название брони, что означает «братство кони не имело бы смысла. Дружба свободна как бабочка которую можно посадить в банку навсегда. Всем любви и толерантности, как завещали основатели нашей сказочно прекрасной субкультуры Сварчана. Надеюсь, сейчас встретимся.